Здравствуйте, меня зовут Данил, и наконец-таки я снял видео, которое обещал ранее. То есть это переделка Bosch OF 1200. А также в течение видео произойдет небольшой конкурс. Это розыгрыш трех дней премиум аккаунта от игры World of Tanks. И о том, что у меня завалялась такая карточка. То есть это бонус-код на трое суток премиум аккаунта. И инвайт для новых игроков задачи при регистрации получить премиум танк Т2ЛТ. То есть инвайт будет. Каким образом будет конкурс? То есть в течение видео будут появляться буковки от премиумного кода снизу, от инвайта, если он кому нужен, сверху. Инвайт можно использовать несколько раз. Премиум, к сожалению, только один раз. Кто получит код, отпишитесь, пожалуйста, в комментарии, чтобы люди зря не старались. Ну и так. Переходим к следующей части видео. И получаем мы получаем следующее. Сам фрезер. Переходничок. Переходник для подключения пылесоса. Набор Цанг. Ключи для них. Цанги идут на 8, на 6 мм. Копировальная втулка и фреза на 8 миллиметров базовая также параллельный упор аксессуара для параллельного упора то есть ерунда инканта превращающая его в циркуль и ролик для чего использовать копировальную фрезу грубо говоря сначала вытаскиваем эту ерунду. здесь есть болтик, то есть нам его нужно будет открутить тоже. Кстати, по состоянию вот этой наклейки как раз таки можно посмотреть, разбирался фрезер, не разбирался Краймеры в кустарных условиях. Далее нам необходимо открутить вот эти четыре болтика. отвертка сделать это сложно. Длины этой китайской отвертки не хватает. Поэтому будем использовать такой говно из магазина. Все за 40, все за 30 там и так далее. немножко повалится за окном такой чудесный день Начинает. так, ну все понимаю вот эту вот ерунду и вот здесь вот либо вот здесь будет как раз таки пластиковый квадратик вы его сейчас видите в виде фотографии. Я его отсюда вынул уже давненько, поэтому, ну, собственно говоря, его и нет здесь. Просто интересно. Здесь еще контактик такой, который, в принципе, никуда не подключен. Отталкивает, что-то часть от конца электроники, хотя, бухай, знает. Вот, собственно говоря, сам якорь, направляющий, можно наблюдать небольшой люфт, здесь. возможно, какие-то втулки нужно ставить или что здесь, Да кстати, минус этого фрезера, что здесь есть люфт, я покажу сейчас, к чему это приводит при чистовой обработке если переступить грань между плотно прижать и надавить то можно получить вот такую вот красоту в кавычках вот здесь доска закруглена здесь фреза уже ушла гораздо глубже непонятно Непонятный профиль получился. Так вот, Поэтому работать приходится очень аккуратно из-за этого люфта. Ну, большое спасибо за внимание. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Здоровья, удачи и бабла.